Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, силачом, славу, не Ха -ха -ха. лихо я повоевал, семерых одним ударом, семь злодеек, поповал. Конечно, мы как мультик убиваем за выстрел семерых, но троих за выстрел, в принципе, убить можно. Ботов, тем более, живых игроков, естественно, если они все трое будут покоться. Но давайте посмотрим ветку прокачки. Все начинается с увеличения базового запаса здоровья, плюс 10 очков здоровья. Далее у нас идет уменьшение затрат на применение рывка. Способность фрагментированные патроны. Наша спецспособность. Далее идет щека на приклад. Это повышает стабильность оружия во время перемещения и в режиме прицеления снайперской винтовки. Пятое. Беспилотный дрон и щейка Паркан. Следующая особая черта при стрельбе поверх укрытия снайперской винтовки увеличивается стабильность и уменьшается отдача складной сошки. После этого идет уменьшение стоимости применения способностей фрагментированные патроны. Стоимость применения минус 10 очков выносливости. Далее оптический прицел для снайперской винтовки. Соответственно сейчас стоит топовая версия. Я вам покажу прицел и стоковый, и топовый. А увеличение боекомплекта снайперской винтовки плюс один магазин. Стандартно для французов особая черта дополнительное уменьшение входящего урона по рукам и ногам оперативника минус 20% урона. А увеличение запаса прочности трона, запускаемого спецсредством Паркан, плюс три очков здоровья для паркана. Далее, увеличение радиуса способности фрагментированные патроны, плюс 5 метров. Особая черта. Снижение длительности получаемых оперативников негативных эффектов оглушения и замедления на 50%, тоже, в принципе, стандартно для французов. Ускорение восстановления способности фрагментированные патроны, минус 7 секунд, это немало. Последнее, увеличение урона наносимой способностью фрагментированные патроны на 20%. А вот и наша снайперская винтовка. Урон 65, урон в голову 109, бронепробиваемость 50%, скорострельность 1 выстрел в секунду, емкость магазина 10, время перезарядки 3.2 и всего боекомплект 4 магазина. В принципе могу сказать, что этот оперативник очень идеально подойдет для ПВЕ режима. Прям просто зайдет. Потому что одним выстрелом можно в принципе убить трех ботов. Конечно в пвп это тоже будет очень классно, потому что стреляя своего противника ты можешь ранить троих сразу. Хотя у нас не каждый раз они стоят вместе, в основном они стараются разбегаться, но если будет кучковаться и снайпер попадет хоть куда-нибудь, это конечно будет очень обидно. Но все-таки этот снайпер не самый лучший снайпер из-за его разового урона. Далее идет у нас пистолет, урон 32, урон в голову 69, бронепробиваемость 70%, скорострельность 3 выстрела в секунду, емкость барабана 6 патронов, перезарядка 3, ВП комплект 3 магазина. Этот револьвер очень злой и очень мощный, как вы понимаете, в плане сбалансированности, конечно, да, он не сильно скорострельный, но в плане урона разово, когда у вас противник остается там шотный, недобитый, вы можете спокойно взять пистолет и быть уверенным, что его вот добьете, вам главное попасть. Далее идет наше спецсредство. Это беспилотный дрон-ищейка. Прочность 90, что немало. Радиус поражения 2,5 метра, 2,6. И боекомплект 1 штука за все время боя. То бишь единственная возможность пополнить вам ваше спецсредство – это ранговые бои после четвертого раунда. В остальное время у вас будет только один дрон на все время боя. Это мало, конечно, но и дрон могу вам сказать непростой и может в критической ситуации вас неплохо спасти, когда вы остаетесь один. Ну, либо когда вы играете на ближней дистанции. После запуска дрона он ищет вражескую цель в радиусе 30 метров. Сблизившись с этой целью, он выпускает электрический разряд каждые 3 секунды, накладывая эффект оглушения. Эффект оглушения действует всего лишь 1 секунду. Ну и конечно же на всех, кто попал в радиус действия этой способности. И самое последнее по очереди, но не последнее по значению, это способность фрагментированные патроны. Длительность 8 секунд, радиус действия 15 метров, время восстановления 28 секунд, немного много ни мало, стоимость применения 65 очков выносливости. Время действия способности. Любой попадание по противнику из основного оружия вызывает дополнительный разлет полевых осколков, наносящих 100% оружейного урона не более чем двум вражеским целям в радиусе действия. Соответственно, попали в голову, нанесли там 70 урона, соответственно, все противники, которые находились в радиусе действия, получают тоже по 70 урона. Попали в ногу, нанесли 24, соответственно, все, кто стояли в радиусе поражения, также получают по 24 урона. Но ну, а давайте перейдем на тренировочный полигон. После активации способности урон получает как наша цель, так и соседний бот. А бот, который стоит справа, урона не получает, потому что он находится за укрытием. Соответственно, данная способность действует только в том случае, если противник не спрятался за каким-то укрытием. Ну и, соответственно, вот такой вот у нас урон. По броне 69 в голову, соответственно, в тело 32. Как по мне, прицел очень даже годный, мне лично он понравился, стрелять удобно, никакого дискомфорта нету. В плане стрельбы мне лично данный снайпер понравился, хоть я давно на снайперах уже и не играю. Но давайте покажу вам стоковый прицел, все-таки обещала как-никак. Вот такой вот у нас стоковый прицел. Не самый лучший, мне он не понравился, я просто очень быстро хочу прокачать его, чтобы на нем не играть, потому что топовый прицел действительно очень удобен. Ну и куда же без нашего револьвера с хорошим уроном, хорошим звуком И самое матное, что когда ты перезаряжаешься, он откидывает барабан, соответственно высыпает патроны, и шум гильз Ну здесь, конечно, в данном видео вы это не это ну, не почувствуете, не услышите, но когда в самой игре это слышишь это Падение гильз, это прям послало для моих ушей активирую нашу способность, убиваем одного бота Рядом нету цели, стреляем пулеметчика, урон получает еще и бот с газом Соответственно бота добиваем, идем дальше одиночная цель еще раз одиночная цель сейчас мы испробуем нашего дрона запускаем нашего дрона соответственно и ждем результатов сейчас он должен доехать и парализовать цель Соответственно, боты конечно в него стреляют но они не такие метки и в принципе дрон живет у нас достаточно долго все пошло оглушение мы спокойно забрали двоих ботов дрон к нам вернулся потому что в радиусе 30 метров он больше не обнаружил других целей можно его подобрать и идти дальше Здесь та же ситуация. Дрон у нас гуляет. Соответственно, я спокойно снимаю снайпера. Дрон оглушает пока одного, потому что до второго он, к сожалению, по радиусу не достает. Мы спокойненько выходим, забиваем сразу двоих. Ну и пока действует способность, заберем еще двоих. Ну или троих тут уже как пойдет. Соответственно, тут трое. А если вы обратили внимание, в последнем выстреле машинка стояла на укрытии и никуда не двигалась. Все потому, что она работает так же, как и у дрону спутника. Если вы кинули на какую-то полочку на какой-то ящик и так далее дрон останется на месте и никуда не поедет будьте осторожны бросая его надеюсь данное видео вам понравилось вы уже давно подписались поставили лайк но ну, если нет то марш исправляет свой недостаток главное не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить очередное видео подписывайтесь в группу вконтакте вступайте в клан в дискорде все ссылочки и описание соответственно есть по данным видео ну а с вами был Димон и Анигелятор. Пока-пока. Увидимся в роддоме, Скоро будет конкурс на...